Смотрите, вы пишете. Ничего, пиздит много. Хочу сказать, а, сегодня у меня вылетела не, не присущая мне, короче, фраза, за которую мне стыдно на самом деле. И я, блядь, что прихуел даже от этот, так сказать, от себя в этот момент. Некрасиво получилось. Я, короче, сегодня. Первый раз в жизни я задел маму чью-то. И это меня вопрос на самом деле очень парит теперь. Я хотел бы сказать так. Вылетел это в порыве гнева. Вот. Но я хотел бы, чтобы все воспринимали это как аллегорию. Вот. И, наверное, хочу извиниться перед всеми, кто в меня верит он доверяет моему слову, уважает меня вот. из моих подписчиков, из моих друзей, из близких мне людей. Вот. А, я хочу извиниться, это было неправильно, это было некрасиво, и оправданий такому вообще поступку нет. Я извиняюсь чисто за вот эту фразу, именно за эту фразу. Извиняюсь перед общественностью, перед своими близкими, прежде всего, перед мамой человека, про которого я это сказал. Вот. Но за фразу про разъебный клюв я вопрос еще этот только открыл. Вот. А про маму я извиняюсь, это было действительно некрасиво и неправильно. Я хуй знает, почему вообще это у меня вылетело. И первая жизнь такое, мне даже за это стыдно. Ну реально прям стыдно. Так что я извиняюсь еще раз перед всеми вами, тем, кто меня смотрит, кто меня уважает ну вот и так далее. Поэтому не обращайтесь на это внимания. И я бы хотел, бы, чтобы все вы разнесли это видео, и все узнали, что я действительно сожалею о сказанной вот этой фразе про маму, потому что я всегда боролся с этим, и тут у меня вылетело это непроизвольно. И пфф, мне перед собой стыдно. Реально, сам, чисто внутри себя мне очень неприятно это вообще воспринимать, что я вообще позволил себе вот такую хуйню исполнить на старости лет. Вот. А про разъебанный клюв я тебе, блядь, клюв твой разъебу. Ты дебил. которого я не оскорблял. Я даже не вызывал тебя, блядь, на батл. Вот. Я сказал, что я думаю о том, что, наверное, да, я, наверное, это сделаю. Может быть, потом, ближе к весне или к осени. Это было сказано в очень культурной форме. Ты же оскорбил меня. Не удосужившись даже, блядь, подбирать словечки. Я так понимаю, что это вся волна вся такая начинает крутиться. Так вот я тебе, я знаю, что ты это посмотришь, тебе это донесут. Я хочу тебе сказать так. За каждый написанный комментарий от посторонних людей был, от твоих фанатов, ты будешь отвечать вот за все оскорбления за это время ты будешь отвечать за все то что ты делал за моей спиной я с тебя спрошу я этого не делал никогда но вот это вот публичное, я тебе там напихал в клюв ты перебнул палочку мой друг вот и за это ты тоже будешь отвечать а вот за маму за маму то что я сказал я приношу свои извинения всем кто это видел вот. А, и кто вообще это. Кто придерживается такого мировоззрения и понятия, как я, это как бы, блин, я и перед вами извиняюсь, я извиняюсь перед самой мамой этого человека. Вот. Я тебе еще раз говорю. Я тебя просто так просто так в этот раз Леша не прокатит. В этот раз я буду максимально спрашивать тебя. В этот раз я буду максимально просто тебя унижать. Притом я сделаю это публично. И сделаю это в таком формате, чтобы ты на меня заяву не накатал. Всем пока. Всем привет большой. И еще раз извиняюсь за то, что я позволил себе такое. Это было просто со зла. И это была аллегория. Ни в коем случае я не считаю, что говорить про чужих мам я или кто-либо другой вправе. Вот так вот. Мир вам всем, я вас всех люблю. Пока. Не смотрите на меня, я бухал всю ночь и нихуя не выспался. Поэтому я так выгляжу не очень. Хотя нормально все равно.